Предпосылки измены мужчины. Здравствуйте, мои дорогие, с вами Елена Алексеева. И сегодня мы разберем основные такие важные причины. Конечно, их может быть больше, остальные можно смотреть в натальных картах, в нумерологии. Там есть информация, какие причины именно в вашей ситуации, но большинство они типичные, и я сейчас о них расскажу. Значит, что первое. Ну, естественно, что мужчине чего-то не хватает, да, раз он пошел к другой женщине. И тут ну, важно выяснить, что может быть ему не хватает внимания. Женщина может быть все время на работе, там, занята детьми, занята домашними делами, устала. Никто ей не помогает, она не догадывается сделегировать это, и ей хочется плакать. И, конечно же, ей не хочется уже уделять внимание мужчине, ему этого будет не хватать. Энергии. Может не хватать энергии. Да? Женщина работает много часов, также выкладывается в домашних делах, с детьми проверила уроки и все, энергии в ней нет. То есть мужчине она должна энергии, но она ее оставила на работе. Ну, с детьми понятно, что это все равно входит в ее обязанности по-любому, но работа не предусмотрено по природе для женщины. Да? Но сегодня все женщины работают, поэтому здесь либо нужно пересматривать работу, чтобы вы туда ходили, платье показать, да? и не уставали, как загнанная лошадь. Либо какие-то домашние дела делегировать, да? чтобы либо прокачиваться в практиках. Да? то есть Выбирать такие практики, которые вы можете делать, там, сидя в метро, да, там в поезде, в метро, а, практики, которые ну, за рулем не делаем, практики однозначно, потому что это чревато. Женщина и так в женских энергиях а, достаточно невнимательная, а, нелогичная да, в энергиях, поэтому за рулем нет. Да, то есть здесь обязательно прокачиваем себя постоянно, чтобы чувствовать себя в хорошем настроении. Витамины могут играть роль серьезную, да, потому что нам их не достает в питании, и в тоже падает вот это вот ощущение. Бывает, что утечки энергии в бывших партнеров да, идет. Женщина там уже утром иногда чувствует, что будильник прозвонил, нужно вставать, а нету сил абсолютно. Совсем нету. Да? Нужно идти на работу, еще домашние дела, а уже ничего не хочется делать. Да? То есть эта ситуация, когда пора обратить на это внимание, это звоночек такой от природы, от тела обратите внимание на свое тело пора да? но ну, естественно мужчине когда не хватает у женщины энергии он идет к той у которой нет детей у которой не так загружена которая там, на работе отдыхает наполняется энергией и он идет к ней просто подпитаться энергией здесь мы как бы не можем сильно э Винить мужчину, да, то есть по большому счету женщина подталкивает его к измене тем, что не следит за своим балансом энергетическим, не контролирует его. И здесь такой момент, что сначала изменяет мужчина, потом, если женщина не обращает на себя внимания и остается в том же ритме, на износ работает, да, начинается сыпаться здоровье женщины. То есть здесь стоит об этом задуматься. То есть иногда мужчина это тот звоночек, который пора обратить внимание, да, такой яркий звоночек. Общее времяпровождение. Да? Иногда мужчине не хватает этого общего времяпровождения, то есть все время кто-то вокруг вас. Дети, которые не приучены ложиться спать в 9 часов, да? или там э, старшее поколение, которое тоже делает, что хочет и не задумывается, что паре нужно провождения, Даже просто посидеть, посмотреть вместе фильм, погрызть каких-то хрустяшек, да, вместе, просто подержаться за руку, не обязательно это все должно быть только в постели, да. то есть здесь важно, чтобы это все происходило и еще где-то, да, может быть, мужчине нравится, чтобы женщина была с ним где-то на даче рядом, может, что-то вместе поделать, может, поездки какие-то, да, может быть, вот об этом подумать, да. какие-то прогулки на машине, просто покататься, да, вечером, там сейчас вот, там, праздничные дни, посмотреть огоньки, какие красивые в городах. Да? Женские неожиданности бывает, не хватает мужчине. То есть женщина такая замученная, уставшая, она забывает, что там какие-то есть даты, праздники, что нужно э, приготовить подарок или какой-то тортик испечь, там, красиво украсить, что-то такое вот необычное должно быть. Или там, заказать этот тортик необычный, но чтобы вовремя вспомнить, вовремя все это сделать. То есть это все-все-все вот так вот. Нужно обдумать, да, чего не хватает, добавить этого всего, добавить обязательно. Может, не хватает каких-то смс-ок, да, слов вдохновения мужчине, да, слов э, уважения, э, слов э, «Верю в тебя, ты решишь эту проблему, ты сможешь, у тебя получится, у тебя всегда самые лучшие решения». Да, то есть каких-то вот таких слов от, от женщины для мужчины – это очень мощный ресурс. И очень важно, чтобы это произносилась как можно чаще. Слова благодарности. Да? Там, вплоть до того, что, дорогой, благодарю тебя, что ты столько времени провел со мной. Да? Вот это благодарность. И иногда кажется, не за что мужчину благодарить. Найдите маленькую, маленькую-маленькую бусинку и благодарите его за это. Этого тоже бывает, что не хватает. Привыкли уже как брат и сестра. Да? Девушки иногда говорят, мы там прожили уже 20 лет, мы уже все друг про друга знаем. Значит, нужно добавить неожиданность. Чтобы мужчина про вас не знал ничего, чтобы вы были для него каждый день новая, непредсказуемая, такой, какой создавал Бог женщину. Да? Ну, я, конечно, понимаю, что работа, дом, дела, домашние, все это трудно сделать, но все-таки э, сделайте это. Добавьте какую-то искорку э, непредсказуемости в вашу обычную серый, ваш обычный серый день. Пусть это будет такая вот э, луч света да, э, в сером царстве. Да? Пусть это будет так. Обязательно добавляйте какие-то такие моменты, элементы, да, которые будут радовать. Даже просто украсить стол без праздника, вот просто без даты. просто без... Хорошее настроение, я украсила стол. Да, все положила как надо, скатерти, салфеточки. И такое приятное ощущение складывается. Да, то есть такие приятные какие-то приятности должны быть. Да. Женщина очень предсказуемая. Да, то есть он уже как... Вот Удобная женщина или как хорошая девочка, да, она выполняет все свои задачи, как вот э, идет ритм жизни, да, один и тот же алгоритм, и э, ничего не меняется, да. сделайте какие-то изменения, вот не помойте сегодня полы или не сготовьте кушать, и скажите, дорогой, я сегодня так устала и не сготовила кушать, давай сходим куда-нибудь покушаем в ресторане, да, сделайте такую неожиданность. Даже если это будут последние деньги, но это будет неожиданность для вашей жизни, мужчина уже будет думать, что нельзя доводить дом до последних денег никаким образом, потому что у жены могут быть вот такие вот непредсказуемые идеи, и их нужно выполнять. Ну... Неожиданности и приятные неожиданности должны быть. Да? Иногда можно и неприятные, 20% неприятных каких-то. да? Там, сегодня я не сготовила кушать, придумай что-нибудь, там в холодильнике что-то есть, сделай сам. У меня там нет настроения. Даже не обязательно обижаться в этом случае, просто нет настроения сегодня. И женщина в плохом настроении, если готовит еду, она становится ядовитой. Можно это убеждение загрузить мужчине в голову, чтобы он знал, что если женщина в стрессе или в... обиделась, то еды не будет. или будут какие-нибудь йогурты там сырки или то что готово из магазина. <свы> вот эти вот алгоритмы одинаковые нужно менять раз там, в три недели делайте какие-нибудь взрывающие мозг сообщения в WhatsApp. Да? Там, на работе ему приходит сообщение дорогой я тут подумала и все да? и перезванивает, пишет, вы не отвечаете, у вас отключен телефон. Что же случилось? Что же я подумала? Мужчины, там все тараканы активируются в голове в этот момент, он начинает нервничать, думать о вас, и это очень важно. Потом вы просто через час там проявляетесь и говорите, что другой, я подумала, что нам надо куда-нибудь сходить, провести время вместе, не в дом, не дома, а в какой-то вне дома обстановке. И я там приготовила сюрприз, мы там идем на какой-нибудь концерт, музыки живой да или там еще что- то какой-нибудь бар в котором живая музыка еще что- то какой-то сюрприз да? и можно потом сказать что дорогой следующий сюрприз уже с тебя да. и по очереди такие сюрпризы делать там можно даже договориться что раз в месяц каждый друг другу делает какой-то сюрприз чтобы убрать вот эту серую не знаю там 50 оттенков серого цвета в вашей жизни а добавить вот эту яркость и да? Какие-то моменты, вы знаете мужчину своего лучше всех, да? Там знаете про эти пять языков любви основные, да? кому-то нужно прикосновение, кому-то нужно э, подарок, кому-то э, вместе побыть, кому-то помощь, поддержка, благодарность, все это должно присутствовать. То есть даже если на первом месте стоит один язык, остальные пять должны все равно присутствовать в вашей жизни, вы их должны применять. При помощи этого складывается очень хорошо все в жизни. Так, мужчина... Не чувствует, что женщина без него не сможет. Да, вот, э, внимание это очень важный момент. То есть, если женщина все сама переделала, да, дрова поколола, в печку э, стопила, кашу сварила, да, э, все, мужчина ей как бы не понимает, для чего он ей нужен. И э, ему некомфортно. То есть оставьте какие-то подвиги все-таки для мужчины, не делайте все-все подвиги. Это нецелесообразно, да? то есть постоянно нуждайтесь в какой-то помощи, говорите, дорогой, помоги мне переставить вот этот шифонер, я под ним пропылесосить нужно, да? или там подержи вот этот, вот эту вот там, не знаю, стул, вот эту кровать, подыми, я под ней там, пройдусь тоже пылесосом, еще какие-то моменты должны обязательно присутствовать в том, чтобы он видел, что вы в нем нуждаетесь. Бутылочку воды летом да, попросить открыть, консерву какую-то. То есть если мужчина дома, постоянно его вовлекать да, в какую-то помощь. Это очень э, тоже очень нравится им. Даже если он бурчит, там что сама не может делать. Это просто вы его не тренировали. Э, в этот раз, говорите, не получается. там Я не знаю, может быть, э, сказать, что какой-то палец обожгли, да, или э, порезали ножом, и вот болит. Вот вроде царапинка маленькая, а болит. Или там ударили молотком, еще что-то. В общем, я всегда своему мужу говорю, женщин нельзя оставлять без присмотра. Мы все время что-нибудь накосячим и что-нибудь делаем себе плохое. Он говорит, да, да, это правда. И он чувствует себя нужным. Это как можно чаще нужно закладывать в голову мужчине. Не заложенные в голову убеждения, показывающие, Невыгодность измен, да? то есть, знаете такие анекдоты, как там, допустим, э бык там со, со, со львом пьют пиво в баре, и там звонит жена быку и говорит: ты где там? Я там э, уже тебя жду, на, ужин остывает. Он говорит, ну, приду попозже, так вот тут разговариваю с другом, и тут же звонит жена э, льву, э, говорит, дорогой, я там ужин приготовила, он остывает. Где ты? Он говорит, все, уже иду и уходит и э, собирается уходить, да, и бык ему говорит: "Ты чё?". "Я тут своей сказал, что еще посижу с другом, а ты сразу уходишь". Он говорит: "Но твоя жена кто? Корова. А моя кто? Левица". Вот он собирается и идет да. Левица это левица. И здесь вот эти вот анекдоты стоит тоже рассказывать мужчинам, чтобы он понимал, да, как вот э, женщина вообще э, Мужчина должен быть подкаблучником одной только женщины, не всех женщин, а только одной. Он ее выбрал, и он ей служит. Она служит ему, но он все равно старается исполнять дома все просьбы, все желания своей женщины. В этом сила мужчины. Если мужчина не может исполнить желания своей жены, он слабый мужчина. Можно не говорить это прямолинейно мужчине, но помогать ему, настраивать его на тот ритм, когда вы будете понимать, что он стал сильным. Да, то есть прямолинейность не всегда помогает. Здесь женщина лучше промолчать. Вот мы знаем эту мудрость промолчать и создать какие-то ситуации, которые будут приближать мужчину к тому, чтобы он прокачивал свою силу, чтобы он хотел выполнять желания женщины. Если он сейчас не выполняет ваше желание, это ваша недоработка. Вы не устраивали такие ситуации, которые помогут мужчине расти и становиться сильным мужчиной, заботиться о своей женщине, хотеть исполнить все его желания. В, в, в мусульманстве, если жена говорит в семье, там, среди родственников, что мой муж отказал мне, не купил мне вот те бриллиантовые сережки, которые мне понравились, его уже никто не будет уважать. То есть там до сих пор рассматривается сила мужчины. А в христианском католическом мире это уже утрачено. То есть это нужно возобновить эти знания, просто заложить это убеждение в голову мужчины, что женщина выполняет желания как женщина, мужские желания выполняет, готовить, кушать, сделать уют дома, да, там классный секс, да, там, вкусный борщ, какие-то сюрпризы, непредсказуемости. А мужчина по-своему, он тоже служит женщине, он ее должен защитить, защитить от холода, от голода, от Финансовых каких-то проблем, от вообще каких-то проблем, там, я не знаю, порвалась труба, надо, льется вода, нужно спасать свою женщину, она не знает, что делать, да, там еще какие-то моменты. Это вот задача мужчин, и не нужно бежать вперед него и это, заходить в горящую избу и выводить оттуда коня или выносить на руках, да? как говорится. Не нужно этого делать, это лишнее. Поэтому оставайтесь женщинами, делайте то, что положено женщине, и э, реально будет вам счастье. Что, когда мы начинаем делать мужскую работу, мужчина около нас опускает руки, хороший, достойный мужчина, и говорит, чем я могу быть полезен этой женщине, если она все сама может сделать. И в горячую из вошла, и коня на руках вынесла. Здесь этот момент нужно помнить, да? то есть, э, понимать границы, чего я могу делать, чего не могу. Да? Для себя выработать новые привычки. То есть Некоторые говорят, я вот это не привыкла, я привыкла, все сама. Меняем привычки. Хотим быть счастливыми в отношениях, меняем привычки. Если не меняем привычки, в конечном итоге вы останетесь со своими привычками. И ни один достойный мужчина рядом с вами не окажется. Будут только те, которые потребители или на один раз. Да? Так. Непростроены ценности женщины в голове женщины и как следствие у мужчины. Да? То есть что это такое? Женщина не осознает свою ценность. То есть такой пример. У меня был до мужа мужчина, и он любил так пошутить, не часто, но бывало у него такое, что еду в командировку, наверное, пойду к профессионалам, ты же со мной не едешь в командировку. И я ему говорила, иди, я тебя подожду. И в конечном итоге он меня спрашивал, сколько ты меня подождешь, 15 минут? То есть это говорит о уверенности. Он мне говорил, почему ты так уверена в себе? Я говорю, а почему бы и нет? Почему я не должна быть уверена в себе? Я знаю свою силу, я знаю, что я классная. Почему я должна э, думать, что я там уступлю какой-то профессионалке? Ну почему не уступлю? Я лучше. И все, когда женщина осознает для себя, я лучше. да? Я лучше, чем я вчера. Я лучше, чем кто-то, на кого может мой, мой муж посмотреть. да? Э, все. Это переходит уже по умолчанию в голову мужчины, и он начинает понимать, что да, моя женщина лучшая. Не нужно себя сравнивать. Вот здесь такой момент, да, есть некоторые девушки, думают, я хочу быть лучшей женой. Да? Вот здесь вот же ошибка, это два разных момента. Я лучшая, я могу быть лучшая, чем я вчера или чем я была год назад, да, я лучшая. То есть, может, можно вот в таком формате быть. А когда женщина хочет быть лучшей женой, тут она может сравнивать в своей голове с другими женщинами. Да? Хочет быть лучшей женой. Лучшую еду, лучшую, там, я не знаю, чистоту, лучшую заботу, лучшее образование детям. Вот, все лучшее, лучшее, лучшее. Да? Но мужчине тут возникает потребность сравнить. Ему нужно пойти куда-то, к другим женщинам, чтобы увидеть, что его жена самая лучшая. И он это сделает. И здесь получается, что женщина своими руками подталкивает его к этому поступку. Поэтому никогда вот так не думайте. Да? То есть сравнивать себя только с самой собой в прошлом. Я лучше, чем я вчера. Я лучше, чем я год назад. Да? То есть со всеми остальными женщинами даже не сравниваем себя. Для мужчины вы должны понимать, что вы единственная уникальная, которая подходит вот как пусли, да, как, как, как мозаика, как вот вторая половинка. Неспроста люди встречаются, неспроста люди создают семьи. Это всегда какие-то половинки. Да? Там сложная система про половинки, но тем не менее это какие-то половинки. Не бывает случайных людей в нашей жизни. Не встречаем мы просто каких-то, которые нам не понадобятся для какого-то какой-то трансформации для получения какого-то опыта не встречаются нам такие люди так женщина себя предает вот обратите на это внимание многие говорят как это я себя могу предавать а так эксплуатация на работе эксплуатация дома уже там, к подушке идет, когда совсем нет сил, да, то есть вот совсем не уделяйте внимания, давно не ходила на массажи, ни в спа, ни там, не на йогу, ни на танцы, ни на какие, да, там, то есть никакие для себя увлечения, давно не сидела просто в тишине почитать книжку, не было времени, да, или какой-то тренинг посмотреть по делу какой-то полезный, да, то есть еле-еле хватает сил телевизор смотреть, да, вот знаем такое из Матроскина, из мультика, да, вот именно в таком формате женщина живет и сама себя не ценит, не осознает свою ценность. То есть, вот, допустим, спро спросить у женщин, старушек на лавочке, там да, сказать: вот, ну, жалуются, что пенсию маленькую платят, да, говорят: а сколько, насколько вы сами себя цените? Они говорят: ни насколько. Вот представляете, вот такое вот ощущение э, самой себя. То есть э, получается, что пенсия маленькая, это как результат того, что женщины сами себя не ценят. И здесь, э, когда это в глобальном, э, в большом количестве женщин думают в таком формате, результат налицо лицо все, для всех очень очевидный. И вот здесь обратите внимание, да, что... Женщина ставится на последний момент. То есть хочется платья или новые туфли купить, там, к празднику какому-то, но не купила. Хочется новую сумочку, но не купила. Там нужнее детям учебники, мужу там нужно на работу что-то купить, там, еще там для дома что-то, еще там, еще там, и она на задний план остается, остается, остается. То есть здесь вот это важно, да. Себе не уделяет внимания ни зарядки, никакой прогулки у нее нету. То есть вот все это... На потом да на потом когда-нибудь не знаю когда да и э, ценность вот я тоже сегодня уже объясняла да немножко про ценность то есть осознание себя что мужчина даже если изменит мне то он никуда от меня не уйдет вот именно осознание то есть вы можете быть супер женой супер любовницей супер там не знаю, женщины, красавицы, там, ноги из ушей, но внутри у вас будет какое-то сомнение, а вдруг я недостаточно красива, а вдруг у меня маленькая грудь, а вдруг у меня кривые ноги, а вдруг у меня морщинки, а вдруг у меня там, я не знаю, сединки, И еще какие-нибудь куча список, да, девушки, самые требовательный, наверное, самый непреклонный, самый такой жесткий критик самой себя. И вот здесь вот эти вот сомнения, они вредят. Да, то есть, когда женщина себя принимает, я вот такая, какая есть. У меня там лишние килограммы, но это дополнительные места для поцелуев. Да? Это уже другая концепция. Если женщина говорит, да, у меня маленькая грудь, ну и что? Зато у меня спина не прогинается, да, как у девушек с большой грудью. У меня кривые ноги, да какая разница, на каких на работу бегать? Да? То есть, вот такое вот философское отношение к себе. Там, седина, да, ты ладно, закрашу, ничего страшного. Да, там, морщинки… Ну, ничего страшного, там сейчас всякие кремы есть, маски, можно немножко подшаманить, и еще буду выглядеть несколько там, несколько лет прям отлично. да И так далее. То есть какое-то минимальное движение, и все, она восстановила у себя в голове со свое внутреннее состояние, отношение к себе, свою ценность. И знает прекрасно, что кроме этих недостатков, которые она в себе принимает, у нее есть еще целая куча достоинств. Да? Она спокойно может сесть на листке, написать 100 пунктов своих достоинств. Да? Там, вкусно готовлю, красиво могу украсить стол, могу угадать подарок, который будет любимым для каждого человека. Да? И могу мужчине сказать какие-то благодарности, от которых он просто летает. Там, да? Ему кайфово, классно. Там, да? Вот как я, например, я, у меня есть блокнотик которому я пишу благодарюшки мужу. Да? Вот такой блокнотик, маленький, симпатичный. И я здесь с ошибками на испанском языке пишу ему всякие благодарюшки. И он их когда читает, ему становится хорошо на душе. готов совершать подвиги. Да? То есть вот такая маленькая штучка, но она очень круто работает. Что еще? Да? В принципе, все сказала. Да? Благодарности. да. Но вот остановимся на благодарностях. Это очень э, ценный ресурс. Если мы благодарим мужчину как можно чаще, если он не любит, чтобы его благодарили, пишите в блокнот. Да? У моего мужа бывают периоды, иногда ему хочется, чтобы его там благодарили, говорили ему комплименты, какой он классный. Потом он наедается, и ему кажется, уже больше не надо. Да? И тогда вот такой блокнот играет очень классную роль. И он его время от времени находит, читает и, и чувствует себя счастливым, любимым, нужным, полезным и так далее. И уже не каждая женщина знает такие фишки. Не каждая женщина около него будет так себя вести и делать его счастливым какими-то маленькими-маленькими поступками. Хорошо, мои дорогие, обнимаю вас, желаю вам верности в ваших семьях. Не рубите рубитесь плеча, не разводитесь при разводах, как сделала я в 23 года. Все можно исправить на самом деле. И в наставничество сейчас ко мне приходится все больше и больше девушек замужних, у которых именно такая проблема, ее нужно решать. Когда у мужа много плюсов, но вот возникла какая-то женщина между ними, и нужно это решить, нужно это разрулить, и чтобы всем стало снова хорошо. Обнимаю вас, подписывайтесь на мой канал, буду делиться и дальше с вами интересными фишками, секретами. И... Будем улучшать нашу жизнь с вами. Да? Все, пока-пока.